Всем привет, зрители моего канала! Вот. Сегодня будем готовить картошку с индейкой домашней. Сейчас ее нарежу. Жена будет готовить, я сейчас нарежу пока. Вот. И че еще там? блинчики какие-то, а, оладьи будут, короче, у нас еще, ребята, оладьи, какой-то там, быстрый рецепт, да, Федь, всем привет, да. скажи, Нет. привет, привет, да. вот такая индейка, кусочек, ребята, у нас, домашняя наша, своими руками выращена, да, сейчас мы ее разделаем, так, дорогие друзья, сейчас мы нарежем мясо, я уже его предварительно, на такие кусочки нарезал ну, вот такие куски оставлю потому что кость очень тяжелая вот такие кусочки порежем только под филе. филе еще на пару частей разрежем это пойдет Короче, мясо порезано. Все остальное будет делать жена. Я свое дело мокрое сделаю, как говорится. Лук не почистим. Ладно, сейчас еще лук почистим. Так, ребята, лук мы начистили. Сейчас начистим одну головочку маленького чесночка. Вот. Чеснок-то плохой, за. Вот такой продают в магазине. Так. так, вот, ребятушки, какая красота получается. Ну, еще пока не красота, но уже подготавливаемся. Всем привет! Будем готовить сегодня оладьи на кефире. Самые простые, элементарные. Мне они больше всех понравились. Я углядела у одной девушки на канале. Теперь будем готовить. Тут кефир. Кефир. А, ты воды добавила, да, чтобы жижа было. Да. Сейчас вот она. Так, я, наверное, вторую... Только подогреть. А, чтобы не холодное, да, было? Да. Так, вот, я думаю, что, наверное, придется нам два яйца. Одного будет мало. Положи два, хоть три. Наши собственные mm -hmm. куриные. Так, вот она. Так. Теперь берем это. Берем два яйца. А, чтобы влезли, так я делала на меньшее количество, потому что у меня только раз пробу, пробу сделали дети. Но им понравилось. Из этого у них все приходится намного больше. Чайная ложечка без горки, соли. 3 столовые ложки сахара. Так, все это мы замешиваем и вливаем теперь кефир. Нет, вкус. Хорошо. Хорошо, лезно. Вот, перемешиваем, чтобы все там растворилось. И берем муку. Сколько надо там мукита? На глаз? Надо не на глаз, а так, чтобы была консистенция. палат ложки сейчас мы сделаем потихонечку вот таким вот сейчас я сюда добавлю вот это вот соды чайную ложку если я при меньшем количестве клала э, всего лишь пол чайной ложки Здесь я положу ложечку. Вот. Не полную, но а ложечку. Вот. Потому что у меня большое количество. Так, ну что, вот такая консистенция, да, походу должна быть? Всё, да. Ну, покажи хоть ложку, как там она. Ну, покажи сам. Вот, так вот, ребята, вот такая она должна быть. Пустая, короче, тягучая. Что там делаешь-то? Картошку. Сейчас, короче, ребятушки, помоем картошку, почистим Дай морковку. Да, Пока. Угу. и начнем готовить. Порезалась? Приятного всего аппетита! Что такое? Что там, травма? Как обычно, я по-другому не умею. <сíки> Че? Че? <сíки> <сíки> <сíки> Что? Что-то с чем-то. Нет, здесь повезло. Здесь очень Что-то картошку, лук, да, закидываю? Пока, да. Только я от приправ начну чихать. Соль, ребят, приправа не забудьте. Да. Мы сейчас чуть не забыли. Главное, не начать чихать в камеру. Немного могу отперться. Вот теперь морковку. И миску. Посолить тоже миску. Ох, как у нас получилось. И прижмем чесночку туда. Блин, как я уже его боюсь. Возьми другой нож. Я не могу. Вот как ты можешь таким ножом не Мне страшно. Я он себе палец порезал. Керамику рубить. Сейчас я его порежу, чтобы пусть это. Ой. Сейчас остаток тогда картошки, что-то не влезет. Я бы на маленькую взяла скороварку. Ну, что, большой не взять? Уже поздно, да? Да, все уже. Ну, в принципе, оно мне только нужно для чего? Так, чтобы мясо стушить. Мне больше скороварка не нужна. Так, что у нас сейчас? Каса лук, картошечка. Сверху сейчас закроем. Сейчас. Скользко, скользко, скользко. остановим картошку так поставим варить. сейчас морковки. так сейчас мы еще там надо еще Лобровый листик ага. и горошек вот как. Много не надо настоящий лавровый лист и что бывает не настоящий лавровый лист да не оттуда откуда надо угу. а у меня оттуда откуда нужно так и стакан воды. Соль надо еще где-то хватит. Пересолим будет фонарь. Закрываем. Теперь, так вот ну, я маленькую косточку сейчас поставлю свариться картошечку. Пойдем теперь делать оладьи. А то уже вся семья бегает, что перекусить. Сидеть. Что заканчивается? Нет. Он не а. Что а вот она я покажу. дуди, дуди, Большая кто, рыба? Быстрее, большая рыба, рыба упала. Что там делаешь? Рыба отдает! Рыбачишь? Федя? То рыба. Рыба? Ребята, кто играет в игры, там компьютерные, русская рыбалка 4, заходите ко мне на второй канал, там есть ссылочка, рыбалка, ну не рыбалка, сем семейка из Сталдома, стримы, да, туда заходить, там компьютерные игры, кто играет, заходить, там буду стримить, часто стримлю. так, ну мы продолжаем. Вкладываем теперь равномерными порциями наши халаты. Покраска стетенцей хорошая. А, соду-то ложила же а Как же? Что-то забыл, ребят. Сода На каком этапе? -то После того, как муку ну. сделать, довели до этой консистенции. И кладем чайную ложку соды. Без горки. Йод! Йод? Там нет рыба! Рыба? Да! Бригада приперлась. Мам, я... Дожа... нет, Нет, нет, нет, нет. Чего там такое, фет случилось? Ты... А? Ты рыба там, клюет, а не утащил? Да. <с там, <с рыба там рыба была. Там рыба была, ну сейчас пойдем смотреть. Чего? Иди. Чего? Ну, потом. Тем временем уже мама перевернула одну сторону, да, угу. вот такие ладушки, ну сейчас еще это разогреется, они будут по, по, по, по куче, да, поджарить Уступнее. Первая партия, ребята, готова Ребенок да. обижается, не сейчас ловит попробуем рыбу. Пойду ловить рыбу, ребята Да, это ребенок обижается угу. Кому интересно, заходите на игровой канал. Будем, будем играть вместе. Так. Вот такие оладушки у мамы получились наши. Да, мама? Да, только не все. Рыжий ты, рыжий. Это рыжий поскудник. Вс, рыженький пришел. Вот так вот всегда. Федя, картошечку, Федь. Картошечку-то кушать. Давай, иди с нами попробуй. Федя. Опа, вот и пошел. Вот так вот мама готовит, и побежали. Так, что там у нас? Шикардос. Шикардос. Рыжий, рыжий, рыжий, Кс -кс. там шикардос. Костик. Что, я еще я не ел? Напишите в комментариях, я толстый или нет. Толстая, конечно. Да? Хорошо. Ну что ты, Кость, дегустировать-то будешь, все. Нет. Бесло тебе не Виллу, конечно. <свят> ну конечно. А тебе на ложку там и А теперь, ребята, дегустация. Что там на мама нам приготовила? Ну что, пробуем? Что пробую? Я уже сколько съел. <свят> <свят> ну ладно. Ну как ты? Расскажи тогда, вкусно? Мама приготовила. Очень. Как всегда. Федя, вкусно? Да. Да. Ну и мне, кстати, вкусно. А тебе вкусно, за? Да, чтобы семье не было вкусно. Нет, ну тебе-то как идея. Так что, ребята, готовьте. Чего? нет? Лайки. Лайки, скажи, Фе. Лайки. Лайки. Лайки. Лайки. Лайки. подписывайтесь на Лайки. Кто играет в компьютерные игры, заходите на второй мой канал. Вот Там я стримы тоже, игрушки. Все, всем покедово. И не забудьте поставить лайк. И русская рыбалка 4. Да, и не забудьте лайк поставить. ребят. Все, всем пока.